Всем большой привет! Мы сейчас находимся с командой в Рассельхайме. Это один из Эмиратов Объединенных Арабских Эмиратов. Примерно в 45 минутах езды от аэропорта Дубая он расположен. И он нам интересен сегодня по сразу нескольким причинам. Во-первых, недвижимость здесь стоит существенно дешевле, чем в Дубае. При этом транспортная доступность хорошая. Во-вторых, здесь есть возможность получить ВНЖ на гораздо более лояльных условиях, чем в Дубае. Чуть позже об этом расскажу. И, в-третьих, возможно, это вообще главная причина, не так давно анонсировали старт реализации проекта «Горные зоны» здесь, в Рассельхэме. На искусственном острове застройщик «Альгамре», это местный государственный застройщик, будет реализовывать большой проект. То есть это строительство казино и в дальнейшем его управление. Лицензия была выдана именно этой компании. А вокруг самого казино будут стоять пятизвездочные отели, какие-то уже стоят. Также будет э, строиться огромный отель при самом казино. Но там купить на сегодняшний день нечего. Нет каких-то анонсированных еще э, проектов, которые именно предполагают продажу третьим лицам. Но есть другие проекты, которые есть ощущение, что э, будут становиться все ликвиднее, цены на них будут расти. Это может быть не такой быстрый процесс, но если мы к мировой практике обратимся, то в принципе с появлением игорной зоны э, в любой стране, в любом городе мира, недвижимость, земля, в округе они начинают расти. Поэтому с инвестиционной точки зрения, конечно же, и горная зона – это очень мощный фактор, который будет влиять в следующие годы на повышение привлекательности, узнаваемости и, конечно же, рост стоимости недвижимости вокруг. Более того, если мы говорим об объединенных Арабских Эмиратах, это… Арабская страна, да, это не только даже Уэй касается, но и всех соседних, здесь раньше горных зон не было нигде, то есть это первая горная зона на этой территории вообще. Мы сегодня посетим двух местных застройщиков. Это, собственно, Альгамбра, о которой я уже говорил, которая и реализует казино, и Рак Пропортис. Это аббревиатура от Рассельхайма Пропортис. Альгамбра сейчас предлагают крайне привлекательные условия по покупке с получением ВНЖ, потому что, покупая любую недвижимость у этого застройщика, вы в подарок получаете инвесторскую визу на 12 лет. Но ну, по факту, это двухлетняя виза, которая за счет застройщика будет продлеваться каждый два года шесть раз вот на протяжении этих 12 лет. Причем а, не одному человеку, а двум сразу, например, вы два друга, покупаете у них недорогой какой-то объект, даже может быть даже там 500-600 тысяч дирхам, лишь бы что-то было в наличии, а, вам каждому дают инвесторскую визу и на этом основании вы можете распространить эту визу еще и на членов своей семьи, на детей, на своих родителей а, и так далее. Еще одна фишка – это пятилетний payment-план на любые объекты, Будь то готовая, будь то стройка, вы всегда получаете пятилетнюю рассрочку. Платите вначале лишь 20%, все остальное равными платежами на протяжении всего срока. Третья фишка – это DLD всего лишь 2% вместо 4% в Дубае. И этот DLD вы оплачиваете только в конце, с последним платежом. Не в начале, а в самом конце. Это особенно круто, если вы покупаете что-то для того, чтобы перепродать. Вы эти расходы на себя, получается, что не берете вообще. Вообще, у застройщика «Альгамбра» сейчас два основных проекта в Эмирате Рассельхайма – это резиденции корпуса, а также виллы и таунхаусы, таунхаусы на острове Фелкон и, собственно, вот это нашумевшее казино, которое именно данный застройщик строить и будет на искусственном острове. Но там пока нет ничего в продаже, то есть о каких-то апартаментах, когда они будут продаваться, пока ничего неизвестно, а вот из того, что мы можем рассмотреть прямо сейчас, давайте посмотрим виллу таунхаусы и апартаменты на острове Фалкон. Вот сам этот остров, он насыпной, лагуна при этом была естественной. На острове у нас таунхаусы и виллы с собственными пляжами, но ну, если это первая линия, если не первая, то там пройти буквально пару минут. А вот с этой стороны у нас как раз-таки резидентские апартаменты. И там тоже можно посмотреть как в готовых корпусах, так и в стройке попробовать какие-то канцеляции поймать и в принципе здесь даже на макете вы видите а, вот эта зелень это все гольф-поля то есть здесь тоже такое есть а, гольф комьюнити вы только что видели остров фалкон на макете а таким вот образом он выглядит вживую вот в этой части вы видите уже построенные виллы и таунхаусы кстати в одной из этих вилл живет сын правителя Рассельхайма дальше вы видите такой вот пролив мост на котором мы сейчас стоим и а, здесь, собственно, въезд туда на территорию острова. А, в той части вы также видите виллы-таунхаусы. Все это построено а, давно сдано, и там живут люди. Дальше а, вы видите а, резидентские апартаменты вот эти корпуса, но они за пределами острова уже находятся по другую его сторону. А вот в этой части, пожалуйста, большой пустырь, а, где будет реализована следующая фаза а, данного проекта от застройщика «Альгамбра». Ну и вообще здесь а, приятное достаточно впечатление в том плане, что вы охружены водой, То есть у вас, по сути, вилла, таунхаус или апартамент, неважно, все это а, в доступности буквально шаговой, либо до собственного пляжа, либо там до какого-то общего пляжа. Но, тем не менее, здесь вас а, всегда окружает вода, вы действительно живете а, на отдельном своем таком приватном острове. А, на самом деле здесь не так легко снять что-то готовое, потому что, ну, либо там живут люди, либо оно сда сдано в аренду, вообще нет ничего свободного, пустующего. Ну вот, а, нам повезло, один таунхаус все-таки удалось найти, которые нам сейчас любезно согласились показать, и мы с вами сейчас двинемся вот в ту точку. Сейчас посмотрим типовой таунхаус, подобный, кстати, вы здесь можете приобрести об условиях, о ценах немножечко позже расскажу. А, нужно понимать, что, как я уже сказал, все они сданы в аренду, а, и поэтому вы можете просто подобрать какой-то вариант. Если вы хотите дальше продолжать давать в аренду, а, не нужно вам самим сейчас пользоваться, вы можете, собственно, продолжать это делать, либо, если вы смотрите под себя, то можете этот договор либо расторгнуть, а, здесь застройщик с этим помогает, а, там есть определенная процедура, а, либо вы можете подобрать какой-то вариант, а, где уже договор аренды подходит к концу. Ну, давайте, прежде чем мы к таунхаусу перейдем, я немножко придумалую территорию покажу потому что она здесь в целом а, очень приятная. мы видим что растения деревья уже взрослые то есть вы не на каком-то пустыре а, где надо будет ждать еще несколько лет пока все это вырастет зацветет а, дело в том что проект уже пять лет назад был построен что кстати по дубайским и вообще эмиратским мы сейчас не в дубае да а, по эмиратским меркам вроде бы как не так уж и мало но для подобного комьюнити это хорошо потому что он уже обжитой уже нет шума перфораторов уже а, уже, как я сказал, все растения зеленые Но при этом управляющая компания, судя по всему, работает неплохо Потому что так вот в общественных местах я каких-то прям косяков не вижу То есть внутри там, ну да, по-разному Кто как уже за своими а, таунхаусами следит А что касается общих мест, все в принципе в хорошем состоянии Итак, таунхаус а, четырехкомнатный 370 квадратных метров. Сейчас идем смотреть. Сразу, видите, спереди небольшой участок земли, и со стороны заднего входа тоже есть небольшой участок земли. Значит, в этой части у нас терраса. Здесь вот с таким грилем, мне кажется, он здесь очень в тему. Качели. Ну, вот здесь видно, что уже достаточно давно никто не живет. Что-то уже забрали предыдущие собственники, либо арендаторы даже забрали, я не знаю. Что-то еще здесь стоит, но а у вас, если вы здесь что-то будете рассматривать покупки, покупке, готовьтесь к тому, что будет пусто, то есть мебели техники не будет. Значит, мы на первом этаже оказались, у нас здесь большая гостиная, такая вот кухня. Ну и я сейчас, чтобы темными интерьерами вас не мучить, прям очень быстро пробегусь. Вот второй вход сзади, здесь есть санузел на первом этаже. Всего три этажа, четыре спальные комнаты, как я сказал. При этом, внимание, площадь 370 квадратных метров. Реально большой таунхаус. Ну, 370, правда, с террасой, мы сейчас тоже посмотрим. Значит, дальше мы с вами на втором этаже. Здесь вот детская комната была, судя по всему, собственным санузлом. Ну, все комнаты своими санузлами. Здесь спальная комната, еще одна спальная комната, Но ну, я прям так вот очень бегло, если нужно будет уже подробнее получить планировки, какую-то дополнительную информацию, то как обычно обращайтесь, наши менеджеры все предоставят, ну и это мастер-бедрум. Здесь такая совмещенная терраса-балкон. Хороший, приятный вид из окна. Все, кстати, спальные комнаты, кроме одной, они вот на эту сторону выходят. То есть у всех такой приятный вид. И давайте поднимемся на этаж выше. Здесь у нас еще одна... Но это не спальная комната, это made room, так называемый, то есть для... Например, для горничной. Ну и такая вот а, кладовочка. В этой части терраса. Здесь тоже можно что-то придумать интересного. Ну а там техническое помещение насосное. Такой вот таунхаус. Теперь внимание по условиям. Подобный таунхаус, повторюсь, уже полностью готовый, которым можно пользоваться прямо сегодня, вы можете приобрести здесь за 2,5 миллиона дирхам, при этом у вас будет рассрочка на 5 лет, то есть по факту вам нужно внести только 20%, остальное вы будете платить в ближайшие 4 года, вы будете платить по 8% каждые 6 месяцев от стоимости общей. При этом вам в подарок еще и дают визу на 12 лет, ну, с продлениями, да, как мы уже обсуждали. При этом вы платите DLD 2%, не 4%, и платите его только в конце, то есть, ну, к концу вот этого пятилетнего срока. Но есть и второй вариант. Если у вас вся сумма на руках, вы можете выплатить полную стоимость, и в таком случае застройщик делает вам скидку 300 тысяч дирхам, и вы покупаете такой таунхаус за 2 миллиона 200 тысяч дирхам. Сейчас мы с вами переместились на ближайший пляж. До него мы ехали буквально минуты две. Это внутренний пляж. Вот он, остров Фалкон, с которого мы начинали. А таким вот образом выглядит сам пляж. А для резидентов данного комьюнити вход бесплатный. Но если вы хотите пользоваться здесь каяками, лежаками и всем остальным, вы можете еще оформить здесь членскую карту. И тогда вам становится доступны все развлечения, которые здесь есть. Кстати, сейчас видно, что вот там дети, не знаю, у них какая-то организованная группа, сейчас чем-то они будут заниматься. Так вот, здесь школа совсем рядом британская, и поэтому детей здесь в целом в комьюнити достаточно много. И вообще основные покупатели здесь семейные европейцы. Ну, были до недавних пор. Сейчас немножко, как и везде в Эмиратах, э, смещается акцент. Достаточно много русских покупателей везде. Но вот основной портрет покупателя он таков. Ну, давайте немножечко пройдем. Там вот вы видите э, резиденции апартаменты, о которых мы с вами говорили. Кстати, в принципе, там тоже можно найти какие-то варианты. Иногда что-то появляется. Э, ориентировочный ценник. Ну, где-то миллион сто за ту бедрум. Даже вот такие варианты были. Но сейчас, наверное, ценник все-таки будет расти. Но еще недавно такие варианты бывали. Вот а, там, где вы видите строительный кран, это а, строится новая очередь Марина. Она полностью была распродана, но тоже, в принципе, там какие-то канцеляции могут быть. Там также действует пятилетний план оплаты. Я тут понял, что вам, возможно, показалось, а, что пролив этот совсем мелководный. Но на самом деле мы сейчас просто чуть дальше проехали. И здесь а, целая, ну, яхтенной Марины прям не назовем, да, но такая вот пристань стоят. Катера, лодки, ну и, в принципе, вполне себе а, крупные яхты стоят. И спокойно они здесь проплывают, переспортовываются. И, кстати, если... А, в целом, я, конечно, не узнавал, но я думаю, что а, если вам интересна тема собственного водного транспорта, наличие парковок, то, понятно, в Дубае это прям все дорого стоит. Я думаю, что здесь сильно дешевле. При желании можно, в принципе, а, дополнительные справки навести. Ну и вот чуть ближе мы подъехали. Здесь, наверное, лучше видно просто, как выглядят вот эти вот дома, да, корпуса, так называемые, и там можно тоже что-то попробовать рассмотреть. Ну, мы с вами сейчас двинемся дальше.